Так, друзья, привет всем. Еду после рыбалки. Короче, рекомендую вам посмотреть этот видеоролик с начала до конца. Он будет примерно час, может чуть больше, но не меньше. Вам понравится, отвечаю. Короче, смотрите, не переключайтесь. Вот. Когда на рыбалку ехал, у меня не было идеи такого. Ролика записать с обращением Ну все, короче, давайте смотрите Оставляйте комментарии, ставьте лайки Делитесь этим видосом Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал Всем пока Удачного просмотра Друзья, только подъехал Сразу же вот насчитал 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 уток 26 уток Пиздец в одном месте. Вот где охотиться надо мой. Охренеть. Двадцать шесть уток. Четыре раза приблизил. Так, ну-ка еще раз. Две, четыре. Уже 28 уток насчитал. Охренеть. Все, друзья. Произвожу вот эту вот угребанную лодку. С надуванием. Надо надувать ее, короче. Я на нее уже тонул. Свой смартфон я утопил. Кстати, я уже два одинаковых смартфона утопил, друзья. Ну и сейчас, короче, буду пытаться ловить щучек. Я здесь уже ловил. Уже третий год подряд ловлю здесь чурагаик. Ну, таких грамм 300 свежих нынешних до там кивушки вот такие вот крупнее не попадалось сейчас произведу накачку лодки ну и дальше мы посмотрим таймлапс включаем ну все друзья вот и надул лодочку вот такой вот баркасик короче спиннинг длиннее чем лодка короче садись все жопой только на дно и все ну за этом отсутствие мое без съемки вот здесь прямо щучка прыгала гоняла сейчас попробую здесь покидаем так проверка камеры как она снимает какие ракурсы и видно но ветром меня вообще классно гоняет вот. чувствую меня понесет туда вот так хоп, хоп кинули Сетей много на кустах висит. Здесь кто-то ставил, видать, весной. Сети. Видите, с елочкой пришел. Поменяй его... Короче, бесполезно, друзья. Спустя пять забросов вот такая вот елочка, каждый заброс. Надо выходить на лодке и кидать в длину, а не к берегу тянуть. Не пойму, то ли два ударчика было карандашных то ли чё. вот тут вот где-то метрах 15 от меня щучка выпрыгнула такая под полкилограммчика примерно вот в этом райончике где-то принес блин пакость ветерок блин ветер ветер ветерок ах ты ветер ветерок продолжаем рыбачить вместе со мной я не туда друзья кину примерно вот сюда вот примерно вот сюда надо было ага видели промазала промазала друзья сейчас промазала она промазала подруга так, включаем замедление друзья вот здесь вот два раза у меня сейчас стукнула Щирогайка. но не хочет браться нормально сейчас проверим о о взялась о о. давай давай давай давай подружка, давай давай давай давай давай давай давай давай красиво вытащила вот там только что прыгнули чебачочки небольшие и щучка прыгнула примерно такая же друзья сейчас буквально вот так разгончику дадим туда и попробуем примерно в то же место забубенить. Не дошло. Не дошло у нас. Не дошло, друзья. Трава вонючая. Вот примерно если вот так вот сейчас тащить. О, промазала, друзья. Промазала. Блять, там трава. Ребятки, извиняюсь за маты. Ну, я же русский. Русский человек. Сейчас вот сюда. А, во, прям кинула она там была. Трава что ли, блядь? Прям травы взял. плыву на нее но уже здесь где-то было метров двух с половиной от меня чубаков вообще много ходит друзья мелких Ладно. Видите, какие елочки стоят. Ну вот здесь, друзья, видали, вот прям вот здесь вот бабахнула. Такая же. Сейчас прямо здесь вот. Прям перед самой лодкой. Но она, видать, откололась. Здесь вот не глубоко. Куда она ушла, непонятно. В траву зашла. Тут вот елочки стоят обалденные. друзья скажу судя по поклевкам тут рыба присутствует и она каждый год здесь сейчас попробуем сюда же ее может она в глубину маленькая дошла надо что-то полегче блин искать из блисенок Вот здесь вот. прозваниваем дозваниваемая лодка нужна такая здесь с которой стоять можно или сидеть повыше тогда траву все видно лучше на мель выхожу друзья писать мне 25 гигов как бы это нормально даже 27 хоть что-то вам смотреть на премьерах ребятки ребятулечки ребятишки должна вот здесь вот в тюпу бабахнуть еще хорошая потому что у меня здесь постоянно ловится щука вот такая до килограмма друзья это вот крупничок весь уходит когда водичка падает крупняк убегает а такой вот мелкотник остается сметанники травяночки вот как они называются сейчас я чувствую вот там должно даже что-то быть должно быть должно быть где-то должно быть вот. можно вот сюда вот как тюк траву по моему кину Я думаю, не многим скучно будет смотреть это видео. Длинное, однообразное, нудное, но будут все равно смотреть люди. Кому интересен процесс, быть на рыбалке вместе со мной, проводить это время как будто бы сам или сама на рыбалочке находится вот поехал я где-то часа пол четвертого вечера хотел где-то пол второго ехать но у нас дождик заморосил видите вот дно прям видно дождик заморосил и я как бы решил переждать его чтоб мало ли наверняка уже значит, что не попаду в хороший ливень но он быстро прошел и кончился вот видите Сейчас я уже к тюпу подплываю, но ну, тут мелко уже, блин. Тут уже мелко, друзья. Вот как-то так. Ну тут кину сейчас тюпок. О, как далеко. В том году у меня там хорошая взялась. Ну, по сравнению с этими. Грамм на 700, наверное, было. Крупнее вот такую воду я не ловил. Больше была вон под тем кустом. Вон под тем... На килограмм где-то была. Вода когда была под тем кустом, я брал где-то на килограмм приблизительно. Может побольше даже. Ах ты, блин, кто-то был здесь. Всплыл кто-то. Чем мне нравится мой воблер, это то, что он не сильно тонет. Он, можно сказать, вообще по верху идет, сантиметров в пяти от верха. Он чуть-чуть только заглубляется. Вот в таких вот елочках, вот в таких вот... Вот я уже на дне стою, вот я со дна уже беру это все дело. Видите, тут кочки, блин. Вот такие дела. Вот. Он сильно не уходит на дно и не цепляет дно. Промазывал, вот видите. Вообще небольшая. Грамм 200, наверное. Но все равно интересно поймать, друзья. дотана -то там тоже кто-то сыграл Остановился, перестал крутить у меня воблер под тяжестью крючков начал тонуть сам и словно у нас упала понесло нас ветром друзьяхи нас понесло вон там возле берега щурогайка прыгнула только воблер до, до воды она прыгнула но не на воблер а испугалась его я на нее попал прямо сейчас покидаем в ближайшие места И проверим, будет ли удар. Куда она могла эта ссыкуха уйти, неизвестно. Такой кол взял себе. Затормозился. до метра здесь, в середине надо было маленькую вертушечку взять или трехграммовую. На нее поди толку было больше. Так, делаем в другую сторону заброса. О, взялась. Вот, идет, родная родное, идет, друзья, идет, идет, идет, идет, идет, идай, идай, да, да. вау, Уф. хорошо заэтовалась Закрючилась ну вот такая вот чурогаечка как бы, самая сметанная, друзья, вот вторая есть, зачет, зачет, ах ты заразишка! Давай крючок не отдай. Ах ты. Зараза такая. Ну и на лошадь вчера. Такие же были в кучках. вытащи Вытащить-то. Ах ты, собак, чада. Ну -мо. Ну, друзья, ну. Даже вот такую отпускать, как вот отпустишь, видите, я и весь рот уже порвал, только ради того, чтобы вытащить крючок, понимаете? Вот, но первый у нас гораздо больше, сейчас сравним, друзья, вот. видите, первая и вторая, вообще нормально, вот это, наверное, нынешняя, это прошлогодняя, угу. ну чё, Моем руки. Оп. Ну, немного процессика. С небольшими передышками паузу буду нажимать. льда ловить чурогая, Прям вообще можно потрясающие поклевки ощущать. Ну, в смысле, как потрясающие? Очень частые. Очень частые. Тут вот вечером она должна щука начинать клевать. Часов, наверное, с 8-7. Как я вот знаю. О, взялась, взялась. Иди, вот, давай, давай. Хорошо. идет. От... Давай, давай, давай, давай. давай. Ну это уже. Подожди, подожди, не уйди. Опа, засеклась. Хорошая, потрясающая поклевка, друзья. Я ее, короче, вот видите, в глаз взял. Прям вот, зашибись и в рот она залезла. Вот, это даже вот сейчас сравним, друзья, с первой. Это даже, по-моему, крупнее, чем первая. Вот, смотрите покрупнее, да, чем первая. Так, это у нас уже третья. Но это нормально. Хорошая третья чуродвоечка. Нормальненько, видите? Нормальному поймали прямо. Так, я не ожидал, что тут покрупнее, прям будет такая щучка. Так, ладно, переключи. Короче, вот этого меня и на вот этого воблера сейчас здесь глубоко. Я так думаю, что вот эта вся щука крупная, она сейчас на середине тусуется. А вот этот воблер у меня с хорошим заглублением. Это раз и два. И, по-моему, зацепов тут сильно не будет. Сейчас проверим. Вот быстрее тянешь, глубже уходит. Сейчас проверим. Но трава все равно тут будет, елочка. Ну, не так много. Сейчас проверим, ребятки. О, с елкой. С елкой, друзья. Ладно, экспериментируем. Проверяю на медленную проводку его. На середине. Все равно, блин, цепляется трава. Трава цепляется, зараза, а? На нем крючков сильно много. Вот видите, прям елка, елка, елка, елка, елка, елка. Он прям рылом своим цепляется, вот видите. Прям, ну нехорошо прям, друзья, вот этим воблером работать в таких местах. Прям это. Вообще прям нудный воблер. Им нужно на открытых местах. Тогда будет что-то. так вот, видите, ну заброс трава, заброс трава. Вот. Я изначально на него попробовал когда лодку наду, мне сразу же им не понравилось и вот, а вчерашний на оше вот видите, опять трава идет вот что я сейчас поймал всех трех щук я поймал на другого воблера я вчера его даже на оше оторвал бы пришлось мне раздеться, заплыть считать что до середины отцепить его мое счастье, что вода оказалась очень теплая как и сейчас здесь но здесь, я думаю, если только щука какая уплывет с ним, тогда я его не смогу достать. А так здесь, во-первых, мелко, во-вторых, вода здесь еще теплее, чем в Оше. И так что здесь мне, ух ты, а в нем вода? А как в него вода попала? Или в нем должна быть вода, ребята? Точно в нем вода? В нем, наверное, и должна быть вода. Ага. Кто знает. Наверное должна быть. Хотя, в принципе, ну-ка... Ну -ка... что, друзья, нахожусь на этом баркате. Результат у меня три чурагайки. Ну, как бы у меня уже точно килограмм рыбы есть. Но батарейка, короче, сдыхает. Сейчас буду менять. Кстати, я ни разу вам не хватал. Сейчас, подожди. Ну, у меня что, была камера x тоже вот, 360-я. У меня как бы на ней была всего одна батарейка. Нынче я две покупал батарейки, в запас купил. И на вот этой камере, на... Exit e e e e Эйслайн, короче. На Эйслайне e у меня была одна батарейка. И я купил еще 6 батареек в запас, короче, чтобы у меня было как можно больше шансов поснимать. Вот. Понимаете? Вот. Получается, вот они Вот я и взял все с собой батарейки Раз, два, три, четыре, пять пять Шестая стоит в камере И одна дома осталась А вот от X-Tru, короче 360-й камере, две штуки Батарейки, но я вот нынче Тоже две купил, вот эти батареечки И что я заметил Раньше я вообще не замечал, но нынче как бы Посмотрел, купил как бы А они-то подходят ну вот на X-Tru вот здесь вот закругление Вот видите вот закругление, вот уголки вот эти вот сточины а здесь ровные они в экстру под не подходят вот эти вот которые с i а с x на i подходят так что у меня теперь не 7 а 10 батареек и это получается на 15 часов у меня как бы с собой батареек всегда имеется ладно давайте переключаемся начинаем откидывать в этой стороне вот воблер который не тонет он вообще колоссально идет вот видите, он даже вот траву не берет, друзья это вообще индивидуальный воблер для вот таких вот мест с такой вот травой это вот если прямо ты наверх кинешь травы он не факт, что еще зацепит ее понимаете? а вот сейчас возьми, о, блин, удар был, друзья вот прям вот ударило, вот видели? Промазала прям чурогайка Непонятно какая Но сейчас мы сюда же еще хоп Вот сюда кинем, вот так Так, ладно, в какую сторону она пошла? Неизвестно, ребятки Но ударчик был, она как-то То ли она медленно подошла, то ли она Быстро и промазала То ли она обкололась и ушла. В какую сторону она убежала, это не понять. Но сейчас мы вот здесь все прозвоним. Я не представляю, что тут с утра бы творилось. Когда она начинает клевать-то хорошо. Она тут поднимается, по Жирует, жирует, жирует. Так, ну ч ж ты, красавица, где ты? Где ж ты? Где ж ты? Где ж ты? О, блин, промазала, видали? Вообще вот. Промах был у не. Сейчас мы ее там же. Вот сюда маленечко левее возьмем. Вот сюда, ага. И вот так сейчас потянем потише. подошла, ребята, видите? Сейчас мы вот сюда же, хоп. Ну и вот так ходом потянем. Ходом, ходом, ходом, ходом, ходом. Так, ладно. Сейчас попробуем дать останавливаться. Хоп. Остановись. Хоп. Остановись. Остановись. Остановись. Так, ладно. Ветер нас будет вот так ходом будем тянуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. хоп хоп хоп хоп хоп где то она, друзья, прямо тут вот, недалеко. Патрулирует места эти. Подводная рыбка. Подводная рыбка. Ну-ка, может, сюда ушла? Нет, далеко кинул как бы. возле лодки, друзья. Ну что ж тут дура, блять. Сейчас мы тебя вот так. Вот так. Тихо, тихо. Вы меня не пугайте, ребята. Прям возле лодки, блядь. ладно возле лодки чё на ну, мы где мы ее искать то будем под лодкой что ли покидаем к берегам кидаем к берегам где-нибудь под лодкой либо вот в сторону маленько отошла небольшая рыба грамм на 300 но Чурогайка, она же щука, она же карандаш, она же травянка, она же сметанница, она же щуренок, вот, вот, вот такие вот ребятки рыболовные минутки проводите со мной здесь. Камера у меня говенная, блин, качество вообще отстой. 8 всего мегапикселей она снимает вот чтобы памяти поменьше жрала я поставил разрешение 720 а не 1080 она у меня на 1080 она жрет 330 30, короче 3,5 гига за 15 минут а так она у меня жрет 2 480 на 720 разрешение это как бы память экономит но ну, качество похуже но все равно как бы я считаю что с памятью экономия нормальная ну и качество не сильно-то и говенное бывает и хуже вот как-то так ребятки на эти утки вон там там все и плавают они никуда так и не делись. Только отплыли. Метров на сто, наверное, от того места и все. Сейчас будем смотреть, где она здесь. Крокодил отошел, здесь, патруль. Отправляем своего воблера. Вот сюда вот. И прозваниваем вот эти же места, где она была. Спустя определенное количество времени она уже могла туда отойти. Те свои же привычные места, где она тут тупнула, но она думает, может там же опять же эта вся рыба тусуется. И мы сейчас это проверим. Может она испугалась, может под лодкой где стоит вот здесь. Можно попробовать как воблер потопить соответственно уходит вниз но не так стремительно, как допустим, джиг-головка или блесна вот видите, тонет медленно Ну тонет ладно еще вот сюда кинем сейчас вот отсюда вот протянем протяжку сделаем витер меня, походу, плохо слышно нет, друзья, съездить на хорошее озеро, где можно половить щуку килограмма. Там, как бы они такие, можно сказать, стандарт идет. Ну, это самые малые, грубо говоря. Вот. Там есть, конечно же, и хорошие экземпляры. Там, где я снимал зловещих щук. Вот траву идет. В траву прямо кинул. Ну вот видите, спустя сколько забросов, этот воблер красиво. Красиво работает. Понимаете? Он мне вот этим и нравится, что он, можно сказать, не зацепляющий. Я вот не знаю почему, или то, что он не тонет, или потому что у него лопата поменьше, или... Как-то она у него сделана, эта лопатка Что она... не... О, удар был Промазан Сейчас я быстренько туда же задубеню Давайте, давайте, давайте Удар был, хорошая чурогайка Полкилушница где-то Вот туда же кинем И потянем вот так же Но не попал я туда Вот такими рывками Надо было маленько правее, друзья, взять. Правее взять. Правее. Ветер, видите? Ты даже сильно право взял. Вот здесь вот ходит. Та, наверное, которая у меня была. Сейчас. Отцепим траву. Отцепляем травушку, муравушку. И туда же кидаем. Туда же, потому что здесь хорошая, чем вот здесь вот, которые сейчас пулькали. Туда же наша подружка делалась. А, подружка, интересно. Где то Это Ветерок, видите, разворачивает нас. Это не очень-то и хорошо, и не очень-то и приятно. Вот. горизонт кинем зацеп травы ладно сейчас туда он подальше Опять загубеним Хм... Странные дела, друзья даже вот так Давай Ютубу покажем, как мы умеем клювать. Давай красиво, давай, давай. Во-первых, даже можно рыбой Это даже своим человеком можно сойтись, как бы уже хороший показатель того, что воблеры Сработал И мы не зря приехали пары бачить. Во-первых, рыба, во-вторых, видео. Какое вот. вот оно видео третьих Хорошее провождение времени. Быстро, наверное, друзья, и тяну Look at в одном месте ребята у меня в четырех местах вот на этом колу, в четырех местах у меня щука била как бы это раз одну вытащил я уже с этого кола, с этого кола я вытащил как бы пятачок нормально получается по пятачок вообще прилично Обкидываю тебя вокруг. 10 метров по бокам и вперед метров по 20-25. Опять травой, блин, дал я ему утонуть. Утонуть я дал воблеру. Потому что я пересел тихоря <смех> выпрыгнула ё-моё она даже не ударила но просто тупо выпрыгнула Обалдеть Она поиграла Гайка. Плавающую траву собрал. Терок успокоится, вечерком. Будешь тить, будет плавно.